Приветствую, друзья. Очень важное сообщение. У нас с 8 по 11 продолжается значит, вебинар, который э, начинается в 16.00 по московскому времени. В течение четырех дней. Значит, э, я со своими учениками собираемся вас научить Основу натуропатии, то есть это наука и искусство профилактики, то есть наука и искусство не заболеть жить а здоровой, счастливой жизнью. Но если в сути человек начинает болеть, каким образом без таблеток, без. Без таблеток, без химиотерапии, без хирургии, без облучения полностью восстанавливаем свое здоровье. Было испытано уже на десятках тысяч больных, которые восстановили свое здоровье, не глотая ни единой таблетки. Тут совсем другая философия. И наука натуропатии... К сожалению, в настоящее время обучаются только в Америке. В 5-6 штатах Америки выпускаются полноценных врачей-натуропатов, которые значит также обучаются 4 года, а потом 2 года интерна интернатуры. Вот. Единственное, насколько я знаю, это значит, гумиопатическая школа. Хотя в Америке она Имеет большой успех гомеопатическая школа. Э -э, находится в Лондоне, в Англии. Вот, там тоже имеется вот эти гомеопатические колледжи. Теперь я хочу вам сказать, друзья, что э, знак благодарности, значит, э, после каждого, каждого, э, значит, э, дня, с 8 числа, это 8, 9, 10, 11. Я буду отвечать на все вопросы, которые мне будут задавать. Вот. Со мной будет работать значит, мой ассистент, его зовут Арсен, вот, который будет настраивать зум, если кто не может, помогать, чтобы был хороший звук, и так далее. То есть мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить потребности вопросов, которые будут задаваться. И в знак благодарности и кооперации мы вам вышлем специальный курс в виде курса, как значит, приготовить зеленую аптеку, чтобы каждая женщина, каждая семья имелись целебные травы и там вы будете видеть это все просто это все легко сделать немножко времени надо просто у вас нет знаний нет веры и нет практики и вы должны начать это сделать почему потому что там будут все необходимые целебные травы где вы будете значит коллекционировать все это, сушить и целую зиму вы и там и витамины и минералы и энзимы и значит микро-макроэлементы это как дополнение к пище и это высшее лекарство которое сам господь бог создал вот. не химия создал а вот именно природные лекарства и теперь значит те желающие, которые хотят, значит, научиться и этому за 4 дня, я гарантирую вам, как-то смешно звучит, что я вам говорю за все мои более 50 лет научным, значит, научным изысканием моим, Труда я вам гарантирую, что за 4 дня вы будете способны понимать и знать эту науку, науку исцеления и выздоровления естественными методами. И вы будете знать больше о здоровье, чем врачи, которые тренируются более 6-7 лет. Потому что врачи изучают науку о болезнях, не науку о здоровье. Поэтому они о здоровье практически ничего не знают и не понимают. И это нормально. Это не, не звучит странно, а это логично, потому что в медной мединституте убрали эту науку, которую изучали земские врачи 140 лет тому назад. Таким образом, за 4 дня, я повторяю, вы будете знать больше, чем врачи в энное количество раз, наука и искусство выздоровления естественного, значит, методами, которые уже применялись сотнями лет, вот. это апробировано не на крысах, не на мышах, не на кроликах, а именно на людях и тысячи благодарных писем. Значит, вы обращаетесь к Анне. Вот, телефон я везде, и на Фейсбуке, и на ВКонтакте, и значит, на YouTube, Значит Больше не буду повторять вам, что этот телефон везде находится. И даже слепой может увидеть и записать, и позвонить, если вы хотите участвовать. Вот. Цену вам скажу. Мы раньше брали значит, 300 долларов, сейчас будем брать по 250 долларов. Все, что необходимо, вы уже знаете. Таким образом, повторяю, с 8 по значит, 11, и, и, значит, вы звоните Анне, и она вас, значит, оплачиваете Ане, и она вводит вас в курс, все вопросы Ани. Итак, друзья, будем прощаться. Удачи вам, здоровья и счастья.